Здравствуйте! Вас приветствует Международная Ассоциация Независимых Инвесторов. Сегодня мы поговорим о финансовом секторе, точнее о компаниях, которые туда входят и как среди этих компаний выбрать надежную, на что обращать внимание, каким образом анализировать именно эту сферу. Представителям финансового сектора являются, конечно же, банки. Сюда же входят страховые компании, различные фонды, брокерские компании. Все они находятся здесь. Ну и компании, так называемые, кредит это платежные системы. Все это финансовый сектор. Мы остановимся подробнее на банках, потому как здесь возникает большинство вопросов. И... Постараемся сделать так, чтобы ваш портфель приобрел, а не потерял. Ну и для тех, кто только еще учится, только еще постигает информацию в этом направлении, мы хотим сказать, что мы различные стратегии культивируем, обучаем, и в том числе и портфельное инвестирование. И если тот процент э, прибыли не совсем устраивает вас, может быть, вы используете не ту стратегию. Мы специально разработали анкету, и эта анкета позволит вам найти именно свой стиль инвестирования или трейдинга. Так что проходите и получите поддержку. В целом, надо сказать, что банки не, не так уж сильно отличаются от, скажем, компании ритейла. И если уж совсем проводить аналогию, то товаром для банков являются деньги, то есть сами деньги – и доход банка строится от того, под какой процент они берут деньги и под какой процент они выдают кредиты. То есть вот разница между этими процентами и является доходом банка. Это если совсем уж коротко и для такого общего понимания. Если копнуть чуть глубже, то банки имеют несколько направлений. Это розница и инвестиционное направление. Если говорить о розничных банках то я уверен, что каждый из вас сталкивался с этим и пользовался услугами банка, которые предлагают. Розничные в основном ориентированы на конкретного покупателя, потребителя, то есть ну, на нас с вами, на любого человека. И услугами здесь являются различные заемы, кредиты, ипотеки, переводы, которые мы совершаем кредитные карты, которыми пользуемся, расплачиваемся. Есть страховые полисы. И одним из направлений тоже розничного банка является эквайринг. Это те терминалы, которые устанавливаются в магазинах. И при оплате это доставляет не только нам удобство, но и прибыль банку. Причем этот процент с каждой покупки оплачивает продавец. То есть мы этого не замечаем, мы покупаем по тем же ценам. Ну а продавец, который устанавливает терминал, он как раз и дает доход банку. Это розничные банки. Есть Банки инвестиционные, которые точно так же, как и мы с вами, занимаемся трейдингом в общем понимании. Кто-то из нас, конечно же, инвесторы, которые вкладывают деньги в акции на более длительный срок. У банков это происходит чаще всего по квартально, либо полгода, либо период год. Они точно так же покупают либо акции, либо используют опционные стратегии. Ну, здесь разница между конкретным трейдером и банком тем, что объемы больше, и у банков задача получать прибыль в какие-то периоды, когда они отчитываются. То есть здесь такая есть некая, некий план для банков. Инвестиционные банки в основном это такие достаточно закрытые учреждения, в которые вход ограниченному количеству лиц только обеспечен. Они участвуют также в слиянии покупки. То есть, например, если две компании каким-то образом пытаются объединиться, то банк выступает либо посредником в этой сделке, то есть через него проходят все документы, проверяют и ту, и другую компанию на фактическое содержание там, денежных средств, подтверждает стоимость, либо банк выступает каким-то гарантом, что та компания действительно имеет такую-то стоимость, и вот за всю эту оценку, за всю эту работу банк получают деньги. То же самое проходит и при покупке компании. Одна компания покупает другую. Также банки инвестиционные участвуют и в выпуске акций, то есть выдают кредиты на то, чтобы эти акции выпустить. Также банки в определенных случаях, когда нет спроса на акции, они эти акции могут выкупать затем с последующей распродажей, ну, естественно, по более высокой цене. Также банки участвуют в, в IPO. Ну, тут разница, либо дополнительный выпуск акций, либо IPO. Ну, то есть везде банки в основном принимают участие. Банки также здесь создают свои финансовые продукты э, на рынке. То есть это различные и портфели, и набор услуг э, банка для как частных клиентов, так и для корпоративных клиентов. Это в принципе, чем живут банки, это суть деятельности банков. И для того, чтобы инвестировать свои деньги в ту или иную компанию, нужно разбираться в ее бизнесе. Мы сейчас с вами кратко описали или познакомились, каким образом банки работают, на чем они специализируются и какая, какая в них заложена деятельность. Если мы посмотрим отчет, на экране балансовый отчет JP Morgan, банки отчитываются точно так же, как и все остальные компании, то мы здесь увидим огромные долги, вот Total liabilities. Если компания, в данном случае JP Morgan, честь порядка 400 миллиардов капитализации, то долги 2,5 триллиона. И казалось бы, что такая компания, она просто не может жить, но здесь как раз... И кроется э, такая метаморфоза, что ли, о которой необходимо знать. Э, красным обозначены те пункты, на которые мы обращаем внимание. Э, начнем с последнего пункта. Это акционерный капитал. Э, здесь как раз мы можем проследить, растет он или нет. Следующий пункт э, справа, если снизу мы пойдем, это Total Lobbility. Как раз здесь вот указано 2,5 триллиона задолженностей. И если мы пойдем выше, то как раз здесь мы посмотрим э, депозит. Депозит – это те деньги, которые э, клиенты принесли в банк. То есть человек, э, скажем, имея какой-то капитал, либо сразу отправляет в банк, либо это те там, скажем, дебетовые карты, зарплатные, незарплатные, на которые начисляются деньги, они, в общем, в этом банке лежат, и либо на сохранении клиенты принесли, казалось бы, это актив банка, которым он может распределяться, и там начисляя какие-то проценты, но здесь в отчете он указывается в пассивах, как задолженностях, потому как если вдруг все клиенты потребуют эти деньги обратно, то банк их должен отдать. Вот. Ну, понятно, что сразу э, все, скорее всего, не придут, но во время кризиса такое, э, в принципе, может происходить. Поэтому банки испытывают э, такую проблему с наличностью и испытывают некие трудности, когда э, кризисные времена. И выдают, там, скажем, по определенному количеству денег каждому клиенту. Вот. Так вот, этот депозит как раз и указывается в пассивах. Ну а в активах указываются те кредиты, вот как раз здесь, лонс. они называются, это те деньги, те кредиты, которые банки выдали. И это то, на чем банк зарабатывает. То есть если выдают, скажем, миллион долларов, дальше клиент банка должен вернуть и миллион, и проценты. То есть это то, на чем банк зарабатывает. Чуть ниже – это активы банка. Если сравнить, сколько продано кредитов, Здесь порядка триллиона, и акционерный капитал в принципе не покрывает то, что выдано. И это, конечно же, здесь мы сразу видим, что часть денег выдана из депозита, и это считается нормальным. До какой степени нормальным, мы с вами посмотрим чуть дальше, когда будем разбирать коэффициенты. Ну и, конечно же, в банке... Есть наличные средства, и это самая первая строчка на которую мы тоже обращаем внимание. Здесь в балансовом отчете банков относительно других компаний там розница, либо это технологический сектор, любой другой. Здесь как бы чуть-чуть с ног на голову поставлены. И активы и пассивы банка поэтому складывается такое обратное впечатление но если мы сейчас это понимаем то тогда нам проще понять каким образом работает банк и надежен ли он и для того чтобы сопоставить эти параметры которые мы сейчас узнали из балансового отчета есть несколько соотношений которые и помогут нам определить, все-таки стоит ли покупать этот банк или нет. Первое соотношение – это соотношение акционерного капитала к активам банка. То есть мы сейчас их выделили в балансовом отчете и видели, что акционерный капитал намного меньше, чем активы банка. ну В данном случае мы рассматривали JP Morgan Chase. И э, это соотношение должно быть минимум 10%. То есть, э, нормально для банка это активы в 10, э, в 10 раз больше, чем акционерный капитал. И мы здесь видели, что разница в принципе такая и есть. Если там 230 миллионов, э, миллиардов вернее, э, акционерный капитал, то активы где-то в районе 2,5 триллионов, э, примерно так оно и есть. Ну, может быть, может быть, чуть меньше, но, в принципе, где-то близко к этой цифре. Следующий параметр – это прайс, то есть стоимость относительно буквально, то есть реальной стоимости акции. То есть у акции есть цена, прайс. И ее мы соотносим с себестоимостью. Так вот, это соотношение должно быть 0,5. То есть в этом случае как раз банк, вернее, акции банка находятся в том положении, в котором выгодно покупать. Цена акции в два раза меньше себестоимости акции. В этом случае выгодно покупать и продавать, когда будет где-то примерно полтора, ну максимум до двух. В этом промежутке как раз происходит сделка по покупке и продаже. Следующий параметр это ROA, возврат на активы, Return to Assets. И этот показатель колеблется от единицы до 1,2%. Ну и еще одно соотношение, которое в принципе тоже подтверждает надежность банка, это ROE. Мы видели, что акционерный капитал может быть раз в 10 меньше, чем активы. Ну и соответственно здесь возврат на акционерный капитал ROE в районе 10%. Если этот баланс весь соблюдается, тогда мы идем дальше и смотрим уже на доходность акций. Это соотношение PE. Price Earning Ratio, сравниваем его уже с конкурентами. Интересен показатель это соотношение стоимости к доходности и еще вот это райтие к росту. Здесь лучше менее единицы. То есть, соответственно, рост компании обгоняет рост стоимости акций. И еще один параметр, на который мы обращаем внимание, потому как в кризисные времена э, те кредиты, которые были взяты, могут не всегда возвращаться. И поэтому банк сам формирует какой-то фонд для того, чтобы компенсировать вот этот невозврат кредитов. И вот эти вот плохие кредиты по э, ну, истории банка, они должны весить э, менее полпроцента всех выданных кредитов. То есть это нормальное соотношение. В кризисы оно достигает 4,5%, но в такие бескризисные времена этот показатель должен быть здесь. Это обычно в отчетах есть такой пункт, называется либо фонд, либо там какой-нибудь резервный капитал, Ну вот соотношение Bad Loans оно может там присутствовать и вот тогда здесь мы обращаем на него внимание. Ну и надо сказать, когда мы соотносим рыночную стоимость с себестоимостью акций банка, то здесь также мы учитываем Goodwill, это плата за бренд, либо какой-то нематериальный актив, который невозможно затем продать. И он как раз, конечно же, себестоимость акций делает меньше. Поэтому будьте внимательны и в отчете точно так же нивелируйте это соотношение. Ну, сейчас в принципе ресурсы позволяют учесть Goodwill, поэтому тоже замечайте эти моменты. Ну, и я думаю, что пользуясь вот этими пунктами, вот этими моментами у вас как раз получится отобрать те надежные компании, надежные банки для того, чтобы ваш портфель приобрел, а не потерял. Ну а если вдруг вы находитесь на распутье, какой стратегии воспользоваться, мы обучаем различным стратегиям, в том числе и портфельному инвестированию. Напомню, что есть анкета, которая поможет вам определиться с вашим стилем инвестирования. Ну и, конечно же, придать новый импульс и увеличить доходность. Совсем недавно мы проводили скрининг компании индекса S&P 500. Все 500 компаний мы проанализировали через наш ресурс и отделили финансовый сектор. И хотим поделиться теми чемпионами, которые были обнаружены. Это как раз компания G.P. Morgan, Bank of America, Wells Fargo, Visa, Citigroup и MasterCard. Ну и интересным показалось то, что платежные сервисы Visa и Mastercard они имеют отрицательную балансовую стоимость. Там, скажем, Wells набрал слишком маловат процент. Ну здесь нужно чуть, наверное, поглубже копнуть. Но ну, а то, что он находится в зоне покупок, не совсем близок банку Америка, но понаблюдать за этим стоит. Честно говоря, чуть дороговат GP Morgan Chase. Поместить их в список наблюдения – это можно сделать. И вполне вероятно, что в ближайшем будущем эти компании могут чуть снизиться в цене и войти в тот диапазон, где их можно будет купить. Ну а почему все-таки у компании Visa и MasterCard отрицательный, Ну, вернее, у MasterCard очень близко к нулю, у Visa отрицательная балансовая стоимость – это, честно говоря, интересно, и я думаю, что мы в следующих видео об этом посмотрим. Ну, а теперь вы знаете, каким образом и выбирать компании, на что обращать внимание. Финансовый сектор теперь подвластен вам, так что выбирайте и пользуйтесь полученной информацией. До новых встреч и удачи в поиске компаний!